Здравствуйте, с вами Тамара и сегодняшний расклад для Дев на вторую половину июня 2021 года. Сегодня мы работаем с новой колодой, колода называется Муза, очень красочные такие карты. Но давайте посмотрим, что у вас под колодой. Под колодой у вас Рыцарь Мечей. Ну что ж, карта амбиции, карта, которая говорит вам вперед, даже не задумываясь, если у вас есть какие-то Планы. Если у вас есть какие-то... Вы хотите что-то начать, какие-то идеи, может быть, то не задумываясь, двигайтесь вперед, потому что рыцарь – это движение, рыцарь мечей, он очень активный, особенно в области умственной деятельности, так как мечи это представляют наши, наши мысли, наши планы какие-то. Но еще это может быть и молодой человек, молодой человек, не достигший возраста 40 лет. Иногда и молодые женщины про как рыцари. В данном случае человек может быть элементом воздуха, весы, близнецы, водолеи. Человек может быть либо занят в какой-то интеллектуальной деятельности, либо сам может быть просто очень умен или как бы с острым таким, знаете, умом или с чувством юмора даже может быть. Давайте посмотрим, как эта карта проиграется с основным раскладом тема двух последних недель для вас это шестерка посохов замечательная карта две последние недели июня ваша первая карта на предпоследнюю неделю десятка пентаклей тройка пентаклей карта дьявола искушение и карта звезды замечательно. И последняя неделя июня для вас четверка пентаклей, туз пентаклей, десятка посохов и королева кубков. Ну что ж, давайте начнем с темы. Тема шестерка посохов ⁇ это карта победы. Карта достижений, карта признания, признание вас за ваши достижения. Это вообще обычно нарисовано человек на коне, то есть он достиг чего-то. И в то же время, может быть, так как там, например, часто бывает нарисовано, как генерал, ведущий за собой свое войско. То есть от вас, может быть, зависят люди. То есть, например, вы, может быть, руководитель отдела какого-то, и ваш отдел достиг, достиг чего-то. То есть вы управляете, но достигли вы совместно, может быть. Вообще еще хорошо очень эта карта проигрывается в любых аспектах вот, работы, карьеры, так как посохи э, – это символ, символ э, вот этой вот работы, карьеры для нас. Еще это символ креативности, артистизма. Очень хорошо эта карта может проиграться для всех тех, кто работает в этой среде. Если вы, например, у вас творческая работа, может быть, вы пишете, может быть, вы выступаете. Э, вообще посохи – это еще энергия, то есть хорошо эта карта для тех, кто занимается спортом, помимо этого. Тут, может быть, именно победа на соревнованиях, победа в конкурсах каких-то. Если вы выступаете, ораторов что-то, что-то на кого-то напечатают, может быть. У кого-то эта карта может говорить о блогерстве. Сейчас это очень популярное выступление, может быть, ваша какая-то креативная, может быть, ваш сайт, может быть, ваш канал на YouTube или еще что-то. Или в Instagram у вас будет как бы вы достигнете какой-то популярности, но, кстати, с этой карты можно еще спуститься, как бы, на землю не так высоко. Это может быть очень простая карта, простая карта для нас простых смертных. Хорошая мама. Лучшая мама, лучше всех, хорошая жена. Вот это вот признание вас за ваши заслуги. Хороший муж, хороший папа. Вот такие простые, знаете, тоже житейские. Это тоже очень важно для нас. Они нас так подстегивают, так нас поддерживают, вдохновляют. Давайте начнем. Во-первых, много карт про деньги. И туз пентаклей, четверка пентаклей, тройка и десятка. Ну вот десятка пентаклей, замечательная карта, тройка и десятка. Ну, вы знаете, мне так кажется, кто-то, может быть, либо нашел хорошую работу, либо вышел на новую уже, вышел по тройке пентаклей. Это новая работа, причем, которая очень хорошо будет обеспечивать вас. Десятка пентаклей ⁇ это вообще такое, вот как бы десятка ⁇ это в нумерологии конец цикла. То есть вот в данный момент я достиг своего потолка. То есть вот больше этого я пока... Не заработаю как бы. Но это очень хорошие как бы, деньги, десятка пентаклей. Эта карта еще, знаете, семейная. Она говорит о том, что э, у вас достаточно ресурсов на всю, на вашу семью. Вы, может быть, даже помогаете своим родителям. И дети, естественно, тут. И на детей, и на себя, и на семью, и на ваших пожилых, может быть, родителей. На всех у вас хватает ресурсов. Причем ресурсы не всегда это только деньги. Может быть, у вас еще, это еще и наши души ресурсы, то есть вы можете быть очень как бы, отзывчивый человек и вы как бы не только финансово можете помочь, но и как бы и душевно помочь людям или позаботиться о людях, просто поинтересоваться их здоровьем, как они себя чувствуют. Ну, давайте вернемся к тройке Пентаклей. Да, тройка Пентаклей – это новая работа. Кто-то… Вообще карта называется «Карта подмастерья». Почему она так называется? Часто это потому, что мы чему-то учимся на новом месте. То есть мы пошли на новую работу, но мы еще не знаем всех деталей, мы не знаем людей, которые нас окружают, не совсем-совсем мы как бы уверенно, может быть, даже чувствуем себя. Эта карта еще как бы проверок, что ли, комиссии, то есть может быть, нас еще как бы проверяют, может быть, ваше начальство приглядывается к вам, насколько вы а не сделали правильный выбор, потому что часто бывает конкурсы, бывают другие кандидаты, и вас выбрали на эту должность, может быть, и вы тоже, может быть, чему-то учитесь, перенимаете опыт у людей, которые уже давно там работают. Вот в таком вот как бы плане. Но единственное, что очень позитивно, это все-таки хорошие деньги, десятка пентаклей. То есть хорошая зарплата. Что еще? Да, кстати, экзамены могут быть, может быть, какие-то проверки, комиссии. Может быть, все тоже вполне успешно для кого-то. Особенно, если, например, это... Вам, например, надо сдать комиссию какую-то или налоговую или еще что-то, то тут тоже у вас все как бы хорошо получится. Ну, две такие, знаете, две следующие карты у вас на предпоследнюю неделю июня. Две совершенно противоположные карты. Одна карта дьявола, одна карта звезды. Ну, карту дьявола не стоит бояться. Во-первых, в первую очередь карта дьявола это старший аркан, который представляет знак зодиака Козерогов. Козерогов это тоже земная стихия, так же как девы и тельцы, то есть люди такие более надежные, приземленные, зацикленные больше на материальные ресурсы. Но в данном случае, вот карта дьявола, еще карта дьявола может говорить о наших, знаете, когда мы переступаем вот эту вот черту баланса, то есть все хорошо в меру, то есть, например, работать в меру хорошо, но когда вы превращаетесь в трудоголика, это уже плохо, плохо для вас, плохо, может быть, для близких вам людей, потому что вы не уделяете им внимания. Вот это все, что как только вы пере, пере, э, как бы переступили вот эту черту, э, то что хорошо баланс то все вот это вот по карте дьявола. Хорошо встречаться с друзьями и хорошо проводить время за стаканом вина, но как только этот стакан вина переходит за как бы, рамки нормального, это уже алкоголизм. Это тоже по карте дьявола. Хорошо, знаете, ходить по магазинам, как только это превращается в навязчивую идею. Это тоже карта дьявола. Это вот это вот шапоголики Вот так вот. Но я думаю, скорее всего, вот карта звезды у вас, исполнение желаний. Кстати, карта дьявола еще очень сексуальная карта. Это когда, может быть, у вас вы в отношениях, но отношения у вас завязаны именно вот на сексе, на физическом, физическом притяжении. Кто-то из вас, может быть, вот этого только и хотел потому что карта звезды, исполнение желаний. Либо вы, может быть, вот по карте дьявола хотели встретить козерога, может быть, или козерог для вас очень важен в этот момент. Это не обязательно романтические отношения, это могут быть и по работе, и по бизнесу. Не зря у вас столько таких материальных карт. Они даже в этой колоде называются «Десятка материального», «Тройка материального». Но давайте все-таки про карту звезды. Это очень приятная карта. Карта исполнения наших желаний, исполнения наших мечтаний, надежд каких-то. Это... Старший аркан представляет знак Зодиака Водолеев. Для кого-то кто-то из Водолеев будет очень важен в этот период. Это карта, когда мы как бы звездим, что ли, такое вот выражение мое. То есть мы привлекаем к себе внимание особенно холостые, те, кто одинок или в поиске, вы можете привлечь к себе внимание – Правильного человека, потому что это исполнение вашего желания. Может быть, вот Козерога, кстати. Ну вот Козерог и вот эти все материальные блага, которые окружают эту карту, они очень как бы не пугают меня, эта карта вот в вашем раскладе. Обычно как-то карта дьявола, она не очень приятная. Но когда вот все вместе с этими пентаклями тут рядышком, оно как-то все очень хорошо связано. Кстати, это может быть и зацикленность на материальных ресурсах, то есть зацикленность именно на деньгах. Вот все, как я сказала, все, что переходит за рамки как бы, хорошо, нормально переходит в более в навязчивую идею, даже деньги иногда это навязчивая идеи, тогда это уже вот карта дьявола. Ну и тут вот э, исполнение желаний для кого-то было, может быть, э, выйти на эту новую работу, получить вот эту хорошую зарплату, э, все как бы довольно замечательно. Давайте дальше. Э, последняя неделя июня и опять все про деньги. Туз пентаклей, четверка пентаклей. Ну, в общем-то, четверка Пентакли это карта, я бы даже так назвала ее жадины человек, который не любит тратить денег. Но я думаю, что в вашем случае тут как-то еще эта карта говорит о том, что вам позыв, то есть откладывайте, не тратьте все. И рядышком у нас туз Пентакли это большие деньги. Какая-то неожиданная выплата, получение наследства, может быть, получение премии, может быть, бонуса какого-то, по страховке могут выплатить, банковский какой-то займ можно получить или еще что-то, деньги крупные. И тут же карта не трать. Вот Помните об этом. Те, кто получит какие-то деньги, какие-то выплаты, карта говорит «Не трать, отложи». Может быть, карты лучше нас знают. Они как бы э, каким-то духом <смех> пропитаны. Поэтому они знают лучше нас, они знают, что вам предстоит в будущем. Может быть, вам предстоят какие-то траты, предстоят какие-то крупные покупки, то, пожалуйста, не тратьте. Еще, кстати, карта говорит «Не трать вам», э, потому что… Та, э, туз пентакли иногда это крупная покупка машины квартиры может быть она и говорит вам отложи деньги для покупки чего-то откладывай, откладывай деньги для того чтобы купить вот эту вот вот это жилье вот эту недвижимость какую-то или вот эту машину то что ты хочешь тоже может быть вот так можно так Интерпретировать. Ну, десятка посохов, посох воодушевление в этой колоде называется. Почему называется воодушевление? Потому что посохи, это вот, как я сказала, когда а не было у нас посохов, поэтому еще не сказала. Посохи – это символ работы, карьеры, знаете, артистизма. То есть а для чего, что дает артистизм, креативность, воодушевление какое-то. И вот в этой колоде все карты с посохами, они называются воодушевление. То есть десятка воодушевления. А десятка посохов, кстати, в традиционной колоде – это карта, когда мы слишком много взваливаем на себя, мы тащим какую-то тяжелую ношу. Вот здесь и есть вот этот вот бык, который тащит на себе вот эти вот какие-то, я не знаю, может быть, воду или еще что-то. То есть мы как вот этот вот, как бык, мы тащим на себе, может быть, какие-то сами, может быть, взвалили на себя всю ответственность, весь какой-то труд, может быть, на работе, может быть, слишком много на вас взвалили. Особенно, если вы только начали, может быть, они обрадовались, новый работник появился, и все вам дали. Особенно обычно дают самую такую не очень приятную работу начинающим сотрудникам. А бывает, что и дома много работы. То есть и семья, и на работе. И вы вот под этой тяжелой ношей можете, кстати, надорваться. Опять это номер 10. Я вам по десятке пентаклей говорила, что десятка в нумерологии это конец цикла. А вот тут вам этот цикл говорит, тут я вам говорила, что вы достигли своего какого-то уровня материального на данный момент. А тут вам карта говорит, что пришло время. Вот этот цикл завершился. Дальше уже даже вот одной капли воды лишней уже нельзя на себя то есть вот этой тяжести больше брать потому что иначе надорветесь то есть это и здоровье если не физическое это значит стресс может быть какой-то то есть поэтому старайтесь освобождать себя вот от этого груза каким образом у каждого будет это происходить по-своему у каждого свои ситуации определенные если это на работе значит делегируйте Говорите с своим начальством, выясняйте, какие явно вот ваши именно, к вам относятся какие-то поручения, ваши, ваши задачи, а какие другим сотрудникам. Если это дом, то при, приучайте ваших домочадцев, чтобы вам помогали, потому что иначе вы надорветесь, и кто будет тогда вот за ними как бы ухаживать и смотреть. Очень важна для кого-то королева э, кубков, королева эмоций. А кубки – это эмоции, это чувства. Вот в данной колоде, посмотрите, какая красивая карта. И как раз рыбки нарисованы. А все люди элемента воды, в данном случае это вода, они вот рыбы, раки, скорпионы. Вот э, Королева кубков и является рыбы, раки, скорпионы, женщина. Женщина мягкая, обычно чувствительная, иногда капризная, может быть даже истеричная. Это у каждой карты есть оборотная сторона, есть позитивные качества, есть какие-то негативные. Позитивные это вот эта чувственность, забота, любовь. Это все, что она э, всегда носит в своей чаше, чаша любви. Это еще и интуиция, кстати, у людей элемента воды, у них она высоко, высоко развитая, поэтому иногда говорит об людей, которые, например, занимаются такими профессиями, как психолог, либо экстрасенсы, может быть, чувствительность вот это вот, может быть, таролог, астролог. Либо любая ваша любимая женщина, вообще любая женщина, которая влюблена, она превращается в такую королеву кубков, то есть она держит вот эту чашу любви, то есть тут не обязательно должен быть человек элемента водной стихии, поэтому может быть любая женщина. Кто эта женщина для вас? Во-первых, это может быть карта матери, так как забота, может быть, мама или близкая подруга для кого-то, которая выслушает вас. Тут человек чувствительный, то есть он нисколько практичный, советов давать не будет, но выслушает. Вот это, это уже важно. Поэтому вот, и психолог, кстати, потому что психологи обычно не дают советов, они в основном выслушивают и помогают вам найти самому как бы, выход из ситуации. Вот так и тут, может быть, она выслушает для мужчин, может быть, это ваша партнерша, партнерша по жизни, может быть, жена, девушка, женщина, с которой вы живете. Ну, вот так вот, замечательная, кстати, карта. А для женщин, может быть, кстати, кто-то из вас, несмотря на то, что вы девы, земная стихия, а девы и раки хорошо сходятся, девы и рыбы – это противоположные знаки, а противоположные знаки обычно не очень хорошо как бы притираются, а вот девы и раки – тоже водная стихия, это хороший как, как бы союз, может быть. Ну что ж, давайте посмотрим, что добавит карта Ленорман к этому раскладу. Время. пришло время к чего-то, к чему-то или для чего-то. Карта увеличительного стекла и карта корабль, путешествие кому-то. Пришло время, кстати, кто-то может быть уезжает, кто-то может быть переезжает куда-то далеко, может быть даже за границу уезжает. Почему вам вот эта вот карта увеличительного стекла говорит о том, что но до 20 июня у нас ретроградный Меркурий, да, поэтому если вот в эти числа где-то вы куда-то планируете, то, пожалуйста, проверяйте все свои билеты, проверяйте все, что вы там забронировали, все вот это вот то, что мелким шрифтом написано, поэтому постарайтесь обращать более пристальное внимание на все. Будьте готовы, что, может быть, что-то пойдет не так для тех, кто... Или вот вам карта вообще говорит, что пришло вам время собираться в поездку в какую-то, может быть, может быть, даже еще не в конце июня, а просто собираться. Но тогда будьте более как бы, внимательны ко всему, к оформлению ваших каких-то документов, когда вы бронируете какие-то билеты и все остальное. Что еще может быть тут? Не преувеличивайте, вот по этой карте еще может быть. Давайте посмотрим про любовь, что добавят нам романтические ангелы к этому раскладу для дев. В ваших отношениях надо э, прикладывать дополнительные какие-то усилия. То есть вообще в отношения надо вкладываться. Это я всегда говорю. Это не, не как бы не сюрприз. Так что вкладываться надо, надо делать какие-то жесты, надо прислушиваться к вашему партнеру или партнерше. Надо как бы. Дарить подарки, заботиться друг о друге. друге. Все такая, знаете, прописная истина, но иногда надо об этом напомнить. Вот карта хочет вам напомнить о том, что вкладывайте свои отношения, делайте какие-то жесты по отношению друг к другу приятные, и тогда все будет работать. Оракул мудрости для дев. Вот вам и, пожалуйста, в море. Кто-то через моря, может быть, кто-то к морю, кто-то, я не знаю, за море, может быть, тоже. Но тоже поездка, мои дорогие, многим выпадает. Может быть, просто отдохнуть кто-то к морю захочет поехать к концу июня. И ваша последняя карта. Оракул эзотерический. Карта идентичная шестерки шестерки посохов, но тут у нас карта триумф и саксесс, то есть удача, достижение какого-то. Ну вот вам, пожалуйста, триумфальная какая-то. Вы знаете, очень похожая карта на туз мечей, которая тоже говорит о триумфе, о достижениях каких-то, может быть, очень похоже на шестерку посохов, несмотря на то, что тут у нас мечи нарисованы. Но это вот этот вот меч справедливости, меч, который, знаете, разрубает любой Гордеев узел, то есть любые трудности я всего сам достигну. Это еще, кстати, говорит о... Может быть, у вас какие-то планы. Помните, было у нас что-то в этом плане. Был у нас рыцарь мечей, кстати. Я говорила о том, что если у вас какие-то планы, какие-то что-то вы идеи какие-то, то осуществляете. Вас ждет только удача и триумф. Ну что ж, мои дорогие, это все, что у меня есть для вас на сегодня. Если вы первый раз на моем канале, пожалуйста, подписывайтесь. И до новых встреч. До свидания.